съезжает в Иерусалим, его толпа воздоржает, на встречает, а санатарь ликуя восклицает и преклоняет голову пред ним, а он печально Dude Съезжает в Иерусалим, и вместо возгласов царю осанна, он слышит крик. Распни его, распни! Иисус въезжает в Иерусалим, Его толпа восторженно встречает, деревья в ветви под ноги бросает. Пригвоздеть. Иисус въезжает в Иерусалим, И вместо пальмовых ветвей славы Он видит крест на снежке Иисус въезжает в Иерусалим его толпа восторженно встречает, Пред ним свои одежды постилает И преклоняет голову пред ним. А он печально на людей глядит, Что будет впереди, когда, смеясь, солдаты бросят жребий, чтобы его одежды разделили. тех одежд, что постило, Хитон Он свой видит на плечах чужих. Иисус въезжает.